Привет, друзья! Если вы смотрите это видео, значит, я окончательно собрался свалить проекта. А -а -а, я расскажу вам, сидя на унитазе, немного о том, почему я хочу это сделать, почему все таки ухожу. Так, на поставить-то? Вот, в общем, надеюсь, вам меня видно. В общем, такое дело. С а, а, чего начать? С самого начала я ожидал немного большего от этого проекта, абсолютно а, другого, наверное. Он не оправдал ожидания. Дело в том, что здесь больше эксперимента, не шоу. Зрители не смотрят это шоу. Просмотров нет. Вообще ничего нет. А, модератор устраивает нам какие-то психические проблемы в плане того, что кому-то что-то принимает, кому-то что-то не принимает, до кого-то докапывается, до кого-то не докапывается. Все сотрудники тут подтвердили, то, что у модератора есть а, определенные чувства и эмоции. То есть, как бы он говорит, что он машина, но все поняли, что он испытывает участники э, испытывать симпатию к одному участнику и все. И тем самым он просрал это шоу полностью. Мне кажется, ему доверили это все дело. Но он не оправдал никаких ожиданий Сегодня мы с Лерой уйдем Останется 4 участника, которые два из которых вообще практически Никому не интересны Не то чтобы никому не интересно Они просто всегда были Пару заданий выполняли И спокойно себе сидели Я вообще сейчас нахожусь на лидерской позиции На первом месте У меня там 15 тысяч отрыва от второго места То есть я вообще далеко вперед ушел Я выполнил больше всех заданий На 100 или там на около 100 вот, например, больше, чем Лера даже, да? Хотя Лера тоже много заданий выполняла. Ну, в общем, шоу не получилось. Эксперимент может быть. Шоу просрано, просто, просто просрано все шоу. Вообще ничего не получилось. сюда можно было пронести с собой на это шоу все что угодно. Еще один телефон. Кепки, майки, хоть, я не знаю, одежду, еду, сколько, все, что хочешь можно было пронести Хотя были такие жесткие критерии, то нельзя, это нельзя Никто ничего практически не проверял У меня даже есть какие-то пару шоколады, которые я хранил на черный день там, хранил. Вот Сегодня в 20 часов я отправляюсь домой Не домой, точнее, я останусь в Москве еще на какое-то время Поснимаю видео, у меня теперь есть новая камера DJI Osmo 3X, вот, подарок моего руководителя вот от, от компании Tatuage, скажем так. Вот, собственно, я ухожу, потому что не находясь на первом месте, я не выиграю это шоу. Вот я вторую неделю сейчас подряд на первом месте с большим отрывом. Но я не выиграю это шоу. Потому что тут все, блин, всем управляет этот модератор. Он делает все, что хочет. Если он захочет, чтобы я был на последнем, я буду на последнем. И я ничего с этим не сделаю. Так что кто победит, выбирает и. И не зрители, и не участники, и никто, кроме его одного. И это может быть даже подставной человек. Все нечестно, ужасно нечестно. Нет никакой справедливости. С нервами у меня все в порядке. Я бы держался дальше. Всего лишь третья недели Господи. Подумай. Вся проблема в том, что взяли человека, не самого лучшего, на место модератора. И все. Доверили то, что не должно было быть вообще. Он не способен на это. Спасибо, что голосовали за меня, принимали участие. вот Передаю привет всем, кто меня смотрел. К сожалению, это все, что я мог сделать на этом проекте. Если вы зато, если вы тоже мое такого же мнения, как и я, что проект скатился. Ставьте хэштег на экране RIP в группе на экране. Ссылочка будет под описанием, и хэштег тоже. Всем пока! С вами был Андрей Калашников из города Казани. К сожалению, шоу скатилось в никуда. Надеюсь, участники отдумаются рано или поздно и тоже свалят нахрен отсюда.